Всем привет, дорогие друзья! Опять на моем канале новый аппаратик Тополь называется моего земляка Валерия Голубя разработка значит, платка валялась у меня очень долго решил я ее восстановить значит, что по схеме? По схеме, в общем-то, здесь один к одному сделано, за исключением стоит РС-47 Релюшки Вместо переключателя, так как я не нашел такой переключатель. Ну и печатная плата сделана, в общем-то, была моя личная. Значит, вот сейчас вы слушаете. ГПДшка сделана на варикапной матрице КВС-111. Вот она стоит. Переключение диапазонов, вернее, не диапазонов, настройка сделана переменным резистором PPML с 20 оборотным. В общем-то, тут такая настройка, что, как вы слышите, значит, начну. Усилитель применен родной, 157 ud 1 Значит, немножко кондера я поизменял, чтобы чуть полосу понизить, потому что чересчур у него кондёрчики вот эти вот были. вверх Вверху много было, я поставил другие. Но то на схеме я потом укажу. Значит, опорный генератор великолепно сделал на микросхеме сдвигают опору на нижний скат электромеханического фильтра дальше на микросхемке стоит микрофонный усилитель два транзистора пассивные смесители их великолепно они в общем то работают что на прием что на передачу электромеханический фильтр стоит я поставил нижний потому что верхнего жалко было на один диапазон сама хашка вторая стоит микросхемочка значит единственное что здесь конечно Автоматической регулировки усиления нет но это. Дачный вариант трансивера. Можете посмотреть, какая платка маленькая. Поэтому не было смысла городить. Регулировка по вот делается резистором. Поэтому сейчас я вам продемонстрирую. Смотрите, какой тут уровень у нас. Аж просто пиджак заворачивается. Далее, значит, ГПД. ГПД сделан, опять же, по родной схеме. Только единственное. Данные я свои и катушка своя как вы видите она не закрытая работает очень великолепно частота не плывет вообще нифига. значит единственная доработка вместо стабилитронов в оригинальной схеме я поставил 9 вольтовая креночка стоит И далее стоит питает гпд и шестую ножечку х 2 6 вольтовая креночка то есть я повыкидывал 814 и кс 168 стабилитрон я посчитал что кренки не пожалеть больше будет пользы от них. Ну что. Радио 17, Радио 17, Радио 17, Радио вот. Юбилейная станция работает. Роман 17, Роман, Ульяна, Сергей, Можете послушать. В общем-то работает великолепно. На передачу усилитель сделан. 2 КТ-368. Но это отдельное будет видео. Я продемонстрирую потом, как он на передачу работает. Релюшки у меня здесь стоят. 24 24 вольтовой поэтому нету э, питания у меня я их сейчас не включу на передачу то будет отдельное видео про режим передачи вот полосовички стоят 6 миллиметровой каркасики индуктивная связь между ними настроены без всякого анализатора полосы хватает перекрывает где-то 7,0 10, 7,0 08 до почти 7 683 короче почти весь диапазон все 200 килогерц двумя полосовиками так что давайте немножко послушаем видите никаких вещалок ничего нет Ну проход сегодня какой-то непонятный Сейчас возвращаюсь назад Вот в общем-то его работа треска, это конечно немножко помехи под сети. Вот как видите ГПД. Смотрите. И возвращается на место стоят КСО, кондёрчик. Все это будет в маленьком корпусе, блок питания будет отдельно. Поэтому аппарат очень хороший, советую повторить легкий, проблем нет никаких. Абсолютно. Вот смотрите какой какое чувство. Вот. Пожалуйста. Это трансивер Тополь. В моем исполнении. Так что, если будут вопросы, пожалуйста, задавайте на форуме. Вместо этого 20 оборотного дефицитного резистора, можно вот у меня, если вы видите, был маленький кондёрчик от УКВ-блока. Я просто посчитал, что лишние провода тянуть по ВЧ. А здесь просто питание подходит. То есть, никаких тут не ни стабильность хорошая, никаких не ни наводок, ничего нет. Так что, если у кого есть, можете китайский применять. Вот не пожалуйста. Трансивер тополь. Работает просто бомба. Значит, туда поехали. В вашей стране, минуя вот, 7,050 балаболы болтают. Убили людей, точку. Ну, это не интересно. Давайте телеграфный участок немножко. У них лицензии позабирать нахрен надо, этих придурков. За такие вещи. Ну, телеграфа, наверное... Нет, телеграфа нет. И сегодня плюс 32... Вот, пожалуйста, трансивер Тополь. Кому, если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Отвечу на любой вопрос. Всем всего доброго. С вами был Валерий Уорсим Харитон Йоджук. Советую всем повторять. Трансивер маленький. Я его хочу, кстати, взять с собой на рыбалочку. Запитать его от аккумулятора машинного. Посмотрим, что с этого получится. Все, всем удачи. Спасибо за внимание.